Пока власти уговаривают вас соблюдать карантин и пугают штрафами, я лучше расскажу вам, что может быть в действительности, если вы не будете соблюдать его. Возможно, это подействует лучше. Итак, что такое карантин и карантинные мероприятия? Для чего они нужны? Карантинные мероприятия служат для того, чтобы избежать взрывного роста заболевших, при котором количество людей, одновременно нуждающихся в медицинской помощи, превышает возможность системы здравоохранения оказать всем нуждающимся в помощи. Когда такое происходит, в действие вводятся давным-давно определенные протоколы. Эти протоколы прекрасно знают эпидемиологи, врачи, изучавшие медицинную катастрофу, а также все студенты медицинских вузов, посещавшие занятия на кафедрах военной медицины. Самые опытные врачи освобождаются от всех своих обязанностей и становятся на сортировку поступающих больных. Их задачей становится отсортировать пациентов по степени тяжести на тяжелых, средней тяжести и легких. Все остальные врачи занимаются только лечением больных средней тяжести. Легким же даются инструкции по поводу того, как они могут помочь друг другу, чем они и занимаются надзором санитарки или наименее опытной медсестры. А тяжелобольные отправляются в палаты умирать. На них никто не будет тратить время, вообще никаких ресурсов. Если кто-то из них доживет до того момента, пока окажут помощь всем больным средней тяжести, то тогда врачи займутся и ими. Это выглядит жестоко, но только так можно вылечить максимально возможное количество людей. Иначе, пока врачи будут возиться с одним тяжелым, умрет несколько больных средней тяжести. А еще из десяток средних перейдет в разряд тяжелых. Первоначальная сортировка – самая сложная и ответственная работа. И именно поэтому на нее выделяют самых опытных врачей. Врачи с недостаточным опытом могут не справиться с психологическим давлением и занять драгоценные ресурсы, например, безнадежным ребенком или безнадежной беременной женщиной. Или же они могут потратить драгоценные ресурсы на легких больных, у которых больше всего сил и которые из-за этого гораздо громче и активнее требуют оказания помощи именно им. В случае с коронавирусом в разряд тяжелых больных будут определены все люди пожилого возраста, а также больные с достаточно серьезными хроническими заболеваниями не соблюдая карантин именно вы приговорите большинство из них к смерти потому что вы или те кого вы заразили в инкубационный период займут те ресурсы системы здравоохранения то время врачи и медсестер и те аппараты искусственной вентиляции легких которые могли бы быть потрачены на их спасение что можете сделать именно вы во-первых соблюдайте карантин и не выходите из дома, кроме как по крайней необходимости. Иначе, даже если вы переболеете бессимптомно или в очень легкой форме, вы потенциально можете заразить кучу людей, которые могут перегрузить ресурсы системы здравоохранения. Во-вторых, убедите своих пожилых родственников и знакомых не выходить на улицу вообще и не контактировать вообще ни с кем, в том числе и с вами. Пусть сидят дома и общаются со всеми через аудио и видеозвонки в мессенджерах, в интернете. Пусть продукты питания им приносят курьеры или соседи, или оставляют сумки под дверью. Пусть к ним перестанут приходить помощники по хозяйству. В конце концов, лучше пожить некоторое время в бардаке, чем подвергать себя смертельному риску. Звоните им каждый день, контролируйте, выполняют ли они ваши указания. И повторяйте им эти правила. Никуда не выходить и ни с кем не контактировать без крайней необходимости. В-четвертых. Соблюдайте гигиену. Мойте руки с мылом, а лучше дважды. Или используйте антисептический гель для рук после каждого контакта с наличными деньгами, каждого посещения общественного места. И не забывайте также про дезинфекцию телефона, который регулярно контактирует и с вашими руками, и с вашим лицом. Рассказывать об этом или же молчать, делая вид, что ничего не происходит, или это не коснется вас и ваших близких, как всегда решать только вам. Я уже свой выбор сделал. С вами был Роман Байда. Всем удачи и берегите себя.